Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я вам хочу рассказать о монтажной пене, а в частности о той пене, которой я именно пользуюсь для монтажа и герметизации окон и дверей, а также всевозможных ну, элементов, где нужно что-то загерметизировать, это в каркасном доме, я считаю так, что древесина имеет свойства, это как живой материал, он постоянно может либо изгибаться, либо деформироваться, либо подсыхать, расширяться, немножко набухать и так далее. То есть будет какое-то движение. То вот как раз-таки эта пена, это эластичная пена. И она позволяет до 30% вытягиваться. То есть по сравнению с другими жесткими пенами, это, конечно, номер один. Я из всех, что я пробовал пен всевозможных, это лучшее. Вот мне просто, я наверняка уверен, что есть какие-нибудь еще и другие, но из того, что мне попадалось вообще в жизни с чем я работал это самое лучшее это номер один в моем личном рейтинге для окон дверей и герметизации ну, древесины там и так далее вот каких-то таких важных вещей где важно чтобы не продувало но есть возможность что будет немножко подвижка ну как шанс это как я и сказал о древесине пена отличная она эластичная она белого цвета и у нее она вот Прям ее трогаешь, как э, есть такие конфетки у детей, я не знаю, как называется, там же, ну, как поролончик такой получается. Она вроде как и мягенькая и, соответственно, хорошо очень герметизирует. У нас проверяющие иногда бывает так, что э, заходит, ничего не говорит, проходит, смотрит, а если мы убрали, допустим, он не видит никакая пена была и так далее. Он просто бывает отщипывает кусочек и смотрит, как она сжимается, то есть поэтому можно будет очень хорошо понять какая пена использовалась, качественная или некачественная, то вот как раз-таки у меня был такой случай, купил я пену какую-то не очень дорогую и, в общем, делал монтаж окон, герметизировал окна. И получается так, что она потом обошел, смотрю, бац, она дырочка появилась, откуда дырочка появилась, опять я допенил. В общем, мне приходилось там по несколько раз подходить к этой пени, я зарекся больше там пену не приобретать вообще и как-то нужно было вот именно на одном объекте именно требование было чтобы пену использовали эластичную да? сказали где чего какую купить то есть я поехал купил я попробовал и теперь я покупаю только эту пену за исключением тех моментов которые если скажем в такие серьезные морозы, но ну, более-менее, там уже больше 50 градусов. Она, по-моему, до минус 10. Если мне не изменяет память, надо будет посмотреть. Я без очков просто не увижу сейчас. Но вы на картинках точно увидите, до скольки она. Я использую метод, получается, по наружной части я другую пену беру. И узкую полоску закрываю, просто чтобы отсечь сам по себе холод. Все остальное я уже... Использую для стальной герметизации эту пену во внутреннюю часть. А вообще получается так, что я герметизацию наношу в качестве пены на нашей коробке. У нас коробки идут чаще всего 210 миллиметров шириной. Поэтому такой большой объем сразу не получается за один или за два раза сделать. Поэтому я делаю в основном за три раза. Иногда у меня получается за два, но это очень редко. То есть я делаю... Сначала середину заполняю, а потом, когда я откосы пойду делать, я добавляю перед тем, как откос к откосам подойти. Добавляю пену, сколько необходимо и где необходимо. И также с внутренней стороны я тоже потом добавляю. Соответственно, пена очень эластичная, мягкая, хорошая, такая классная. Ребят, не пожалеете. Кто хочет для себя сделать качественно, берите обязательно вот эту пену. Я вам гарантирую, эта пена отличная. Я также потом сделаю видео, когда будет уже потеплее, сейчас просто морозы и так далее. Когда будет потеплее, сделаю и специально для вас эксперимент, где мы протестируем несколько других я пен возьму, которые простые, которые жесткие. И эту эластичную нанесем и посмотрим, что как работает, как гнется. Вы тогда сможете более, более так скажем, наглядно понять и осознать уже скажем, со стороны экрана, как это все происходит. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.